привет дорогие друзья это выпуск номер два играю все подряд мелодии претенденты на разборы поэтому ставьте лайки балалайки сразу сегодня у нас в меню песенка атаманши и разбойников из бременских музыкантов дальше парус высоцкий mortal kombat опять метель меладзе дождь ддт или шевчук и песенка буратино из, из одноименного кинофильма. Да, вот песенка Атаманши, но ты, к сожалению, у такого плохого качества. Ну и, ладно, видно, вроде разберем. Поехали. Видно? Все отлично, да? Поехали. Так, ну, песенка Атаманши начинается там со скрипки, насколько я помню. И так далее, да? То есть там скрипка, и все это приходит... пошла. Ре минор. Ля, соль, ля, со, ля, фа, ми, ре. Соль мажор. Ре, соль, фа, соль, ля, соль. Так, до мажор, до мажор, соль, фа, фа, мажор, конечно, шу, ми, фа, соль, фа. Видимо, так ля, ля, ми, раз, фа, ми. И соль, соль, ре, ну и доля, и ли А, Ля соль фамилии, и опять и пошел повтор. Как-то так. В общем-то песенка хорошо ложится, на да, Кроме блаик 16 ладон ладоми. Да. Вот здесь надо, нужно дойти до нотки Р. Так, следующая мелодия. Парус. Соль минор. Два, два бемоля. Еще и 12 восьмых. То есть. Рам, ды, ды. Ры, ры, ры, куда наверх надо залезать или соль мажо, соль и можно и сразу Здесь в нотах указано, что здесь ля у нас до минор. То есть, по идее, вот так это должно. Как вам больше нравится? Так? Или так? В общем-то, надо послушать. Я ее давно не слышал, поэтому проверим надо. Mortal Kombat. <coughs> в ля миноре. Но я играл, на, кто видел, по второй струне. Rebellion. И это два раза повторяется. И потом я переходил, здесь написано просто ля, ля, ля, ля, соль, до, ля. А я сделал делал, играл квартами. Ля, ля, естественно все повторяется и дальше идет такая тема интересно ля, ля, ля, ля, ля, тут ля, диез написано вообще но ля-ля-ля вот это все для си-соль конечно си удобнее говорить ля, ми, ля, до, ля, си си естественно я играл наверху ля ми, ля до, ля си, ля до, ля ля ля ля соль ля ля ля ля ля ля очень интересная, да. О, помните, у нас даже один парень из Южно-Сахалинска играл ее в ансамбле. Классная вещь. Дальше. Опять метель. Меладзе. Тоже соль минор, тоже два бемоля, соответственно, да. Опять. Или вот такой вариант. Не помню, что дальше, просто второй раз сыграю то же самое. <рит> Можно без ответов. классный, мне нравится, такой а. и пошел повтор, конечно это классная песня насколько я помню она вышла в фильме во втором иронии судьбы да и мне нравится такая песенка конечно так дождь Импровизация какая-то. <звучит> ну, когда... как Видимо, ну то есть ритм надо проверить. Я на... играл просто сейчас больше на слух ориентировался. И аккорды подсмотрел. Да, аккорды тут вот такие неожиданные. Ми минор даже есть. Вот тоже, ведь, ложится на балайку. Единственное, что здесь у нас большая растяжка вот такая вот. вот, видите, вот, вот, вот такая вот. И, наконец, бу Так, вступление ми-фа-ми, ми Вроде как грустно звучит. А на самом деле, что у нас там? До-мажор и фа-мажор. И получается... А, нет. А я бы так сыграл. Партия была, насколько я помню. Так, ми соль, ми соль, ми соль, ми. это ну, типа, типа, пал, попал попал Мифа, мифа, мифа ми тоже ми за четыре Бу конечно. Ти, Опять то же самое. И что там? И бу, ой, бу, ра, и, но. То есть позже соль, фа, фа, соль. Теперь соль, та-та-та-та-ти, ай-та. 4 и пошел повтор видимо да а, кстати вот эти аккорды классно звучат можно их тут играть так не очень удобно а так поудобнее -по -по конечно но самый удобный вариант вот этот и веселенькая вещичка а? как он Ставьте лайки, балалайки. Вот. На такой веселой ноте закончим это второе, второе видео, вторая часть. В общем, пишите свои комментарии, вот, что взять на разбор из этого всего. Ну и свои идеи, как обычно, туда же отправляйте. Все, пока, увидимся в следующих.